На канале Суперсоника мы сегодня поиграем в мою любимую на Скайплию, Бэтгитс. Я эту игру не мог найти уже год назад, наверное. Давайте же в неё сыграем. Игра вышла 27 7 июня в 2013 году. Да, в 2019 году игра была создана. Вот уже летят эти космические карьеры-тарелки. А этот Вилли живет в интересной планете. В один день, ариэльный специальный командовый кандомов. я не знаю, вот и... Э, и... Загрузка. А команды, стрелять, левая кнопка мыши, а, По так. Использовать оружие, так. Прыжок, а, пробел, так. Присесть, uh, control, zoom in, hold right, mouth button, меню, ESC. Нажмите enter, взгляд. For... Так, у нас есть очки и здоровье. Здесь у нас uh, зомби. Так, так, это типа прицела. Так начнем собирать? В этом вот обесе мы соедем. Второй уровень пройден. Давайте же взойдем в него. 2 мы появляемся на втором полигоне у нас есть автомат и дробовик конечно же дробовик стреляет лучше, поэтому выберем его Повещам тебе, А чё, в смысле? А, я понял, там это... Иногда есть баги такие. Я их не купил, а скачал с одного сайта. Кэтторрент. Снова появляемся на поле боя. Сейчас будем на использовать автомат, потому что он чуть-чуть. Так, Кто играл в эту игру, ставьте лайк Кстати, мой друг Ярик Ходин тоже играл в эту игру Я ему предлагал, ему тоже понравилось Так, надо разрушить деревья И да, ребят, что чуть не забыл, не повторяйте этого Никогда в жизни, деревья надо убечь а то бумаги не будут вообще. На. На. Минус 2 зомби. Ого, тысячу очков. упа Нет такой буквы соло бы. Фаталити. Уговень крепче логи. Попробуем сыгрануть. Вот здесь. найдите эти блоки. Загрузочка. Итак, третий уровень. Это у нас будет типа лабиринта. Так. У нас третье оружие это... Бита. Как ни странно, это бита. О, ребят, нам будет чуть подтяжка. Потому что мы будем драться с зомби-боссом. Но с ним не проблема драться. Хоба! Хоба! Хоба! Прыжок! Так, зачем мне здоровье, если у меня и так есть постановилка? Ну ч, ну ладно, подеремся и не так. Мне кажется, как можно ближе отходить На. На. На. На. На. На. На. На. Так, мне сюда нельзя Справа тупик Повернём направо Наров Суть усоед Делаем право Пелом. Пелом так. отлично, что Так, теперь... Спел... Надо, надо раньше него атаковывать, иначе он первым нанесёт руку. второму, третьему, четвёртому, пятому, четвёртому, четвёртому. Счет окончен. Водопад. Ягорский водопад. 2000 а, а. А, вот. очков. Класс. А, а, а. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. В следующем видео я пройду еще 6 таких уровней. И эти еще уровни пройду. Всем пока-пока.